Всем привет дорогие друзья С вами как обычно Вуди И добро пожаловать на обзор завершающего раунда ДФВЦ Оффлайн тренинг капа Тренинг офлайн капа Капа И собственно Карта 2008-9 ДФВЦ соответственно Что она себе представляет? Она из себя представляет Даже нельзя сказать что комбо Потому что комбо это в целом когда несколько пушек одновременно, да, которые тебе надо комбинировать. Здесь у нас отдельно сепарированные комнаты. Это финиш. Как вы можете видеть, нам надо... Ну и как нам показало при выходе из телепорта, давайте я вам сейчас покажу. Три фрага необходимо. Там, значит, у нас ракета. Там плазма. И тут стрейф. В каком порядке проходить, вы выбираете сами. Здесь у нас... Э -э кнопка для гранаты Здесь у нас также две кнопки между нельзя стрелять То есть либо тут, либо тут И вот эта вся стена Тоже кнопка Ну в общем-то давайте посмотрим Давайте начнем со стрейфа Раз я э -э Гранату выкинул э -э Стрейф не Как бы Не под нынешние скиллы Стрейф достаточно простой Просто стрейфим Падаем на рампы, Делаем даблджамп Делаем не даблджамп Потому что Давайте заново Так как на этой карте э, Есть один очень важный оп То В принципе Стрейф становится просто Как повезет Здесь ничего особенного такого нету То есть делаем Double jump, double jump. здесь делаем даблджамп и заворачиваем в телепорт. Открываются у нас двери и так далее. А в q3 дорожка немного другая. Мы пробегаем вот там до вот дрампа, мы пробегаем через решетку, падаем на э, джампад вот здесь вот. Берем хейст, здесь просто стрейтем, здесь же поднимаемся и, собственно, проходим комнату. Потом у нас идет плазма, здесь у нас э, с этими патронами две гранаты и вот это тоже кнопка, то есть мы одну кидаем сюда и вот таким вот образом собираемся наверх. Далее у нас плазма, здесь, э, так сказать, два путя, э, внутри и ЦПМ, либо ЦПМ для тех, кто не может сделать срезку, то есть здесь по идее можно сделать даблджамп и залететь сразу туда. The Flopner представляет собой вот такую схему, то есть мы забираемся наверх Для VQ-3 вообще здесь телепорт, который нас телепортирует сюда Все работает, все работает Вот, и здесь мы уже пропрыгиваем Плазмим по стене И вот здесь важный оп, он ловится при спрыгивании с той платформы Он ловится только здесь либо вот с той платформы То есть вот там еще есть Это скорее всего для VQ-3 Но не знаю, как VQ-3 топовый роут вообще выглядит Ну, про роут мы сейчас тоже поговорим В принципе, я эту карту очень люблю Так, мне дадут? Не дадут, ладно В общем-то, ракеты Здесь у нас довольно-таки довольно кривые стены Обо все это можно зацепиться, поэтому надо быть э, бдительным, внимательным. И здесь дефолтный ромб, наверное, вот так вот через гранату, я не знаю, да? Ну вот единственное, можно сказать, комбо, потому что здесь ракета с гранатой. И то, по идее, здесь ничего такого, как бы, при хорошем прохождении граната не используется. В общем-то, в CP мы можем пойти по низу. Подняться и пойти в телепорт. Либо пойти поверху с 2х с ракетой, да. Ну и здесь сразу... Здесь нам дают гранату. И в принципе логично. Мы можем сделать таким вот образом. То есть выпрыгнуть. Отстрелиться в телепорт. Либо выпрыгнуть направо и отстрелиться отсюда. Но эта кнопка чуть-чуть ближе. Но эта кнопка прямее. Да, то есть... Тут уже надо смотреть. Тут надо прямо вот. Тут надо тестить, как быстрее, как не быстрее. А в целом, я думаю, что примерно одинаково. Потому что здесь по факту тоже прямая. Не надо ничего крутиться. То есть, ну как бы, эта кнопка подальше. Тут, я думаю, просто кому как тут. Можно вообще без кнопки просто прострейфить и все. Итак, про ровку. А, так как мы выходим с гранатой. Первое, что я могу сказать про начало стрейфа То, что мы можем выпрыгнуть, отстрелиться и запрыгнуть в телепорт Таким вот образом Давайте я ее уж тогда пройду, если нам повезет Там не повезет, или нет, повезло Далее про плазму Делаем здесь рамбуз максимально долго, набирая скорость И сразу сюда забираемся При хорошем раскладе, если мы долетаем Примерно вот сюда, то есть не на дощечке Потому что дощечки кривенькие Мы можем сделать ГБ И соскользнуть как бы И потом уже Лазмить Долго не долетел Делаем оп, соответственно И на ракетах тут в принципе много вариантов можно сделать вот таким образом, то есть мы можем это все э, пропустить 2 х так сказать. И здесь в принципе интересно, потому что можно в при, можно и вот так, как я сейчас пытался сделать. А можно, можно более похитрый, можно дать себе под себяшку, чуть-чуть, да, По... как-то. На 2 я не знаю, на стеняшку подкинуть себе, и в принципе завернуть вот до этого пада. И дальше уже там, ну, естественно, по усмотрению, максимально хорошо набирать скорость. Либо мы, естественно, падаем. На 2х. А давайте я в самый старт. На 2х есть тоже несколько вариантов. Я так не верю нормально блин не то делаем ребят у меня рефлексы мы можем сделать вот таким образом и отсюда допустим двоих за либо Батарит. Либо также имеет место быть вариант, если мы э, просто набираем скорость и здесь с прыжка вот так делаем 2х. Далее у нас есть вариант э, уже не про это 2х. Мы можем здесь хитренько завернуть и пойти по низу. Здесь также набрать очень хорошо скорость. Но здесь вся сложность в том, что нужно очень аккуратно с рампы подлететь, максимально низко, максимально возможно низко, даже может быть заскимить, но по-хорошему да уровня не получается заскимить. И отстреливаемся сразу в телепорт. Это даже бывало быстрее, чем дефолтный BX через низ, да. Но э, все-таки это медленнее, чем просто скипать все и лететь туда наверх дальше. Вот такие дела. Но зачесался. <плых> а, вот, в общем-то и все по роутам. Ну на финише, соответственно, тут уже смотрите сами, кому как удобно. На финише у нас здесь ничего нет. А, кстати говоря, есть тайм ресет, да. Ну, Еще с есть вариант сделать дабл и сразу Сделать даблджамп с цели джампом и сразу долететь до второго пада. Но я что-то попытался, было минут 5, и у, меня, у меня не получилось. Я думаю, что Виз, какой-нибудь Виз вполне себе это сделает. Возможно, там даже что-то похлеще будет, кстати говоря, про Виза. У нас сегодня демка Виза, ребят. Я ее, к сожалению, забыл скачать. Но сейчас мы все это исправим Быстренько, максимально быстро Вот и все а, В общем-то, вот такая карта Давайте Давайте смотреть на чем, как всегда, свыку 3 Кузлях 2 минуты 7 секунд Ну, по дефолту Почему-то многие начинают С ракеты Казалось бы Стрейф uh, самый опасный То есть, если ты делаешь очень хорошо части с пушками То ты можешь очень легко обосраться на стрейфе Благодаря рандомным могам на рампе Ну, в ЦПМ, по крайней мере в Выкутри это не критично Но, тем не менее, по дефолту почему-то все бегут на ракету не знаю, но я тоже через ракету начинаю Так как-то удобнее, что ли так, ну Кузле тихонечко у нас проходит, вообще никаких помарочек нету. Все максимально аккуратно, чисто. Торопиться не надо, это верно. Это, так сказать, почет и уважение. Не, на кузлях молодец, я считаю. Интересно, интересно. Ну вот здесь единственное, чуть-чуть зафейдинг. Ничего страшного бывает. Да, тут, кстати говоря, внутри не все так просто, как может показаться. Здесь достаточно такой, надо, хороший стрейф иметь. Ну, в целом, все неплохо. Главное, успеть до, закры... до закрытия дверей. Ну и 2.07. Чистое прохождение. Практически без помарочек. Вообще отлично. Хэппи. Минута 40. Опять у нас длинный обзор, поэтому под конец я опять, наверное, буду говорить что-нибудь не про демки. Потому что это очень кстати утомляет ну кстати говоря вот начало через плазму уже все по батарее 20 секунд у них разница я думаю что при таких раскладах хэппи где-то неплохо зафылил возможно на ракетах берет гранату 2x не будет будет просто граната хорошо свою гранату оптимально и тихонечко проскакивает главное не словите где-нибудь рандомный ол, ребята я вас умоляю я передам если что конечно Облегчаю, так кстати, работу валидатором, потому что писать обзор надо, а валидации все еще нет Пошел, кстати, по внутренней стене, да, тоже неплохая идея Ну, здесь со стрейфом, в принципе, все, все неплохо, да, с первого раза справился. Ну и финиш Ну, хотя нет, да То есть э... Никаких помарочек особо нету Все в порядке Так, Рейвена сказали, что Дэнка сломана Не знаю, что тут сломано Давайте посмотрим Я почитал комментарии Просто сказали, что Дэнка... Ага А как она так? А как она так записалась? Лоб Ладно, ну в общем У Рэйвена там я передам в принципе. Давайте они. А, ну, они. Я... я потом передам. Плюс комментарии все начитают. Ну, Рейвен написал, у него типа 1.46, что ли, есть демка, и типа тогда ее должны поставить. Что он ее тоже заливал. Посмотрим, не знаю. Но в любом случае я уже Я не думал, что она настолько сломана. Давайте так. И ждать, пока а, все это произойдет, я тоже не хочу, поэтому. Давайте пишем обзор, извини, Рейвен Бывает, не знаю, как так вышло Это какая-то чушь вообще Я не знаю, как у вас иногда получается вот эти вот вещи Радиокало из Беларуси Так, радиокало, скорее всего Не знал А, кстати, я вам еще один роут не рассказал Который никто, наверное, не сделал Но его можно сделать, я прям чую Радиокала не знал про кнопки. Точнее, про кнопку, которая там есть. Либо он знал, но у него эта кнопка не получалась. По какой-либо причине. Не знаю. Так, на ракету. Здесь он знает про кнопку. Сейвит дронату. Неплохо. Правда, она не особо пригодится, наверное. Хотя... Он может не идти тогда за этой гранатой, да? Нет, он все равно вперед. У него две были гранаты? Да, у него две гранаты. То есть, по идее, если ты сейвишь гранату, можно было тогда ее и не брать. В принципе, это был бы смарт-мув. Я бы даже этому дал приз за оригинальность, но... Видите, не случилось. Ну, все неплохо. Ребята, кстати, себя очень даже хорошо показывают на пушках. Тоже по бортику пойдет, потому что скорости недостаточно здесь. Стрейф с первого раза, но этот раз поднялся по наклонной. Ну и финиш утри пока тоже без гранат. Но в целом неплохо, неплохо, ребят Молодцы, ребята, комполомус 1.36 Молодцы Прямо без помарочек, приятно очень смотреть Да, медленно немножко Но ничего страшного Быстрее в следующем году сделаете Это в порядке Так, ну вот кстати, решил начать через стрейф Стрейф прямо чистенько прошел э -э Без всяких бортиков и так далее Достаточно хорошо. Так, далее у нас ракета. Так, делаю 2 минус граната. Нормально, хорошо. Ну, правда, на ракетах видно, чувствует себя не очень уверенно. Все ракетжампы, они просто вниз. Над этим, в принципе, тоже можно поработать. Оп, почти. Почти зафейл. Ну и здесь все в принципе чистенько, все красивенько. Тоже без гранаты на финише. Ну нормально, нормально. Очень даже ничего. Так, Роккат. HGBK. Не знаю, не знаю. Из Норвегии. Роккат. Я сомневаюсь, что это кто-то из Роккат. Ну, и все, очень даже ничего. Но это явно не явно не новичок, то есть это кто-то кто у нас из Норвегии, мы же знаем, да, кого-то из Норвегии. Брейкер, может это брейкер. В общем-то, все уже так на уровне проходится. Так, поздно пошла. Гранату не очень хорошо словил. Здесь на самом деле, кто вот эта граната первый-первый греной джамп, он прям решает жестко, потому что э, в принципе от него зависит, насколько быстро ты попадешь в телепорт. Учитывая, что он там еще и встал, постоял, это как бы, конечно, такое. Ну и с гранатой, и, в принципе, она ему не то чтобы много дала, но это, а это Халвар, Рок-коткос Халвар, расстроил только меня. Ну какая Норвегия, Халвар. Ну, ладно, минута 20 Томми. Хорошие, хорошие таймы уже пошли. Быстрые. Оп. Все хорошо у Томи, Очень хорошо пошли стрейф на тоненького. Признай, мне, это было на тоненького. Здесь хорошо, еще успел с там сделать серку, вообще отлично. Так, далее плазма. Ну, то есть, люди не начинают через ракету, да? Это очень даже нормально Не знаю, почему решали через стрейк Потому что стрейк самый простой С другой стороны, стрейк самый простой Его надо делать в конце Чтобы точно ты знал, что типа На стрейке ты нигде точно не зафейлишь то есть, по логике, если мы не берем рандомные обы в расчет, то по логике, в принципе... Надо начинать с Хорошие 2 X хорошие ракетки. Тут, наконец-то, хорошие ракетки. И неплохой финиш с гранатой. Очень даже ничего. Зонд. Минута 16. Из Польши. Да? Итерман? А почему у меня такой звук? очень красиво очень классно я тоже хочу такие звуки очень хороший стрейк быстрый вот через гранату на 800-500 очень классная демка я прям я не знаю у меня так у меня такой диссонанс надо вроде что-то говорить но я хочу послушать <laughs> эти звуки прыжков легендарные из q2 Да, есть 2 же я, я не ошибаюсь короче старые добрые Классная демка, хорошо все очень чисто пройдено. Но есть быстрее, соответственно, всегда всегда есть быстрее. Uh, так, а кстати, да? Пи это кто? Это run x, точно. Uh, это означает, что это все еще не poison. Но мы с этим разберемся когда-нибудь, наверное, E. 1.14 push the tempo из USA. очень качественно очень быстро вот это для вокруг 3 площадочка чтобы сделать здесь обувь. хорошие ракеты с прыжка значит, 2x не ну зонт красиво я не буду давать за это оригинальность, потому что это не очень оригинально по сравнению с тем что можно сейвить, например, гранату со старта одну и потом просто ее не подбирать, если ты играешь через гранату Это за оригинальность, я считаю Ну, очень все технично Я даже не знаю, как бы, что говорить Тут в целом, э, уже вот на этом этапе В целом демки будут различаться только в скорости прохождения Определенных сегментов Потому что у всех сейчас будет роут одинаковый Будет только отличаться, я так считаю, будет только отличаться э -э мелочи, так сказать То есть где-то стрейф побыстрее, где-то плазма получше, там ракеты посильнее и так далее, и так далее То есть факторов, на кар карта длинная, карта долгая на, на карте очень много факторов, которые могут влиять на тайм И как бы вот этот разрыв, даже 5 секунд, он вполне себе может состоять чисто в деталях так 13 так, вот, точнее, минута 13 давайте посмотрим степ из германии брат начинал через плазму плазмел здесь в стену <свист> хорошие грамматы <свист> Вот видите допустим без прыжка уже двоится без дополнительного прыжка это уже плюс уже плюс секунды считай здесь ракетки допустим да побыстрее это уже там плюс 500 то есть уже вот такие вот э, такие вот моменты решают ну, глобально, не меняется, как бы. Я к этому веду. Понятно, что исполнение может быть немножко разным всегда. глобально, роут не меняется. Ну хороший стрейф под занавес. Финиш с гранатой но... ой, -ой, ой на тоненького было мог упасть, я думаю. Отличная демка, Sentinel из Германии, минута 13, третье место, поздравляем Sentinel с третьим местом, Sentinel, если кто не знает, это советский, так сказать, дефрагер, точнее, дефрагер немецкой, коммуни... германской коммунистической партии, особенно из Германии, короче, старичок, ребята. Очень хороший ДБ получился, чуть-чуть под подплазмин. Но на самом деле, я не знаю, есть ли там смысл прям вот так вот, типа, две плазминки вкидывать, потому что ты пока развернешься, пока то все, тоже без прыжка двоюсь. <coughs> Мне кажется, проще подстрейтить. В принципе, даже те же самые ракеты, да, мы видим только без последней ракеты. В этом, скорее всего, небольшой минус. Стрейф-секция, в принципе, вообще, я думаю, у всех плюс-минус одинаково. Отличаться будет только вот этот подъем и последний стрейф, потому что до этого у всех одинаковое количество прыжков и скорость нам не особо что-то поменяет. Ну, то есть различия будут, но они очень незначительные. Так, Перу. Перу, так сказать, минута 12. Но полсекунды перебил, давайте посмотрим. очень хорошие очень хорошие гранаты прям великолепные гранаты Новая здесь скорости ну вот если только так да то есть нормально чтобы себя будут стынуть по скорости а не так чтобы ты, там две плазминки выкинул получается плазминки ради плазминок ну, вот тем более тоже такой же 2x как делал э -э зонд. Ну и ракеты точно такие же с последней ракетой. так что это тем более ребят внутри за оригинальность если вдруг кто-то уже успел побухтеть что-то как 2x оригинальность а -а -а -а. Ну вот это все, да, вы поняли Вот, например, он более низко подлетел И раньше начал делать серфул, И это уже плюс Без гранаты это минус Очень жаль А демка хорошая, демка, конечно, классная Все, давай Ну и Дельта побеждает э, В этом раунде Оверл, наверное, посчитается После того, как обрубнут Демки то есть я там дам команду, что Допустим, Raven сломана ДМК Посмотрите Там, может, в ЦП мы у кого-то рандомных хобов Найдем тоже, побаним половину Поэтому В общем-то, давайте смотрим Первое место, 11. 1 и 11 Через ракеты Очень быстро, 1200 с ракет Ой-ой-ой, очень-очень быстро Вот тебе и скорость Вот тебе и вот это вот все Неплохо, неплохо. Хороший ракет. Ну, мне кажется, немножко медленно получилось. Но начало ракет хорошее. Здесь также хорошо залетел. Хороший стрей, Чуть-чуть бы еще и вмазался в стену. Ну ракеты мое почтение так сказать ракеты очень классно исполнены очень технично ну и стрейв, соответственно финиш очень и очень даже ничего так дымка виза у нас есть давайте я быстренько покажу вот который я хотел показать а здесь на гранатах, ребят, есть интересный момент. ЦПМ мы можем взять эти патроны очень рано, точнее, э очень высоко. Да? Мы знаем, да, что ЦПМ перепрыгивая, мы зацепляем. И здесь у нас есть вот такая штучка под double jump. Вот здесь. То есть в теории, я попытался пару раз, но, но я, в общем-то, отправил бы демку, если бы я сделал. Э ран который я хотел сделать со всей фигней, с хорошими там всем то есть там 51 секунда ребят вы по-любому это конечно некрасиво типа но у no пруф no так сказать но было бы у меня чуть побольше времени я бы прямо поиграл и отправил бы тоже демку, потому что карту очень люблю эту в общем-то делаем double jump подбираем патроны так как здесь мы в принципе у нас вот эта штука на высоте прыжка Да, практически С дабл-джампом мы на нее залетаем Допустим, вот сюда на краешек Подбирая патроны И отстреливаясь от нее уже наверх Это будет прямо нормально То есть мы можем делать Специально низкий какой-то Даже не знаю как Но я попытал У меня получался даблджамп Вот этот Надо очень аккуратненько высоту набирать. Я попробую, чтобы вам наглядно показать. А, почти. Можно даже я пытался еще если идти прямо, в принципе, можно, но там тяжело очень Можно пойти сбоку Таким вот образом Только надо как-то У меня получится, я вам говорю не то, чтобы этот ролл получится э. То есть вот я залетел, но я не взял патрон. Вот, например, еще раз, да? То есть можно, можно зацепить патроны. Я, я скажу прямо, я не зацеплял еще патроны Но выглядит так, как будто это можно сделать Кстати, если, я, я только что подумал про другой роут Можно же ну, после э, прыжка на даблджамп У нас есть какое-то время И мы можем этот даблджамп заделать То есть в теории я могу сделать прыжок На вот этой более низкой платформе сделать маленький сюрприз мгновенно и на рампу типа вот так вот только скорости будет побольше соответственно да? я чуть-чуть дальше проскочу я думаю что если бы я провел немножко больше времени. Ну, вы поняли, да, суть. Короче, вот этот роут это прямо имба. Это его сделать. это это тупо ДФВЦ 2021 левел сразу. В общем-то, я искрен... Мне искренне жаль, что у меня. Я там сделал 53, по-моему. Э, типа обычным, обычными роутами Потом придумал себе роутов и не смог их сделать А потом уже было не до дефрага Вчера вот я играл А нет, какой вчера? Что сегодня? Понедельник же? Ну, в субботу я играл Чего у вас обманываю? Короче, вы поняли, да? Такая вот есть Кто сделает? Я не знаю, может быть кто-то из вот э, Скилловых смотрит я не знаю, может ты карус. И карус, давай сделай прямо этот род, демочку запиши. Я потом отдельно где-нибудь на стриме покажу. Это вообще, короче, мне лень, сейчас уже варкап кончился. Мне лень эту карту даже играть. Почему-то я не хочу. Поэтому, короче, ладно, все, плей волканой, давай. 2.33, такая небольшая. Небольшой релакс. 20 минут демок здесь у нас. Так, демка, 2 минуты ЦП. Я подозреваю, что здесь все весьма. Либо долго, либо грязно. Грязно я не люблю, пусть будет долго. Ну, неплохие ракеты, да, надо сказать. Немножко запнулся, но в целом э, и так сойдет. Так, зацепился на стрейфе. И все, и, и поплыл, поплыл. Все. Так, даблджамп, залетел. Даблджамп, не даблджамп, залетел. Ага. Хотел на финиш. Я, говорит, иду на VR. 50 секунд, ребят. Ну да, я. Ну, волканоид. Ты давай так ну, делай больше. Одна граната у тебя. Две не дадут. Одна. Тайминги. Вот две <реш> с двоих нормально. Я кстати не удивлюсь, если Гиз сделал мои ронты. Что-то из моих роунтов он должен был сделать, это вряд прямо... Уже... Я не смотрел еще демпу виза, мне капкор вчера скинул, но я еще не смотрел Я думал, давайте вместе удивляемся Не, мы волканоид, но... Но я не буду вот это прямо комментировать Тут понятно, что скорее всего у него просто не было времени нормальную демпу сделать и отослать но, с другой стороны, я всегда говорю, ребят, нет времени сделать чистую демку, пусть медленную, вот как узлеху петли, да, очень хорошая, качественная демка. Нету времени на такую демку, лучше тогда не отсылайте. Зачем вот это вот. Э, типа вы, очевидно, не займете там какое-то выс высшее место, да, с такой демкой. Но при этом вы все равно отправляете просто для массовки. Ну просто для массовки.. Как вы отправляйте на варкапы, на которых нет обзоры, например, да? Ну, я к тому, что... Меня пожалеете, мое время пожалеете. <laughs> так, ладно, Кузлех, 1.33, хорошая. Я чувствую, что хорошее. Я очень хочу пить, я прям наболтал. Очень хорошо, очень хорошо, Кузлех, Кузлех, красавчик. Давай, Кузлех. Кстати, Кузлех, если ты смотришь... Я починил ссылки. Спасибо за информацию. Я починил ссылки. Там какая-то фигня была с ссылками. Не знаю, почему так случилось, но я все починил. Все в порядке. Ну, все нормально, все чисто. Дублджампа не будет. Зато все чисто. А зачем зря дублджамп делать, когда есть рандомные обуви? То есть, представляете, в ЦПМ, насколько эта карта вообще... Э, по сути, неиграбельна. Если у тебя не стальные нервы какие-нибудь. Надо оставаться всю карту максимально хладнокровным. Просто максимально. Надо просто, я не знаю, релаксина какого-то принять. Так, пошел по при путем. Понимаемо, понимаемо, я как раз про это и говорю. Потому что здесь, по сути, три важные, четыре важные рампы. Три из них на стрейфе и одна на плазме. И ты можешь словить на каждой рандомную... А, и еще, и еще есть... Э... А, ну там стабильный опыт. Да. То есть, блин, я думаю, что мы у кого-нибудь рандомный какой-то увидим. В плане, вот, типа, не повезло И, в принципе, по идее, это сразу рестарт Это все, это сразу минус очень много времени Особенно, если у тебя не получается оп после плазмы Это очень тяжело Так, э, точнее, оп там легкий, но, в смысле, тяжело потом из этого минуса вырулить Raven 128, надеюсь, здесь демка не битая начинал через плазму а, тоже не делал а, не то чтобы скид я скид не требую я думал что они будут делать балджан и залетать наверх они решили что вот так вот им надежнее возможно они специально avoided рампы чтобы не сделать рандомный какой-то в принципе понимаемо Вот непонятно, он на рампу или нет, но здесь у него, в принципе, все горжо. И вот еще одна рампа, на которой ты можешь свой рандомный опыт, пролететь. Просто вот и Идешь в стрейф последней комнатой, делаешь рандомный опыт, и просираешь там. Вот, кстати говоря, сейвит гранату. Давайте посмотрим. Вдруг Рейна достоится Нет. Очень жаль. а ну, вот это, кстати говоря, невнимательность. Это невнимательность к карте. Возможно, какое-то отсутствие опыта в данном случае. Но вы должны всегда проверять. Если где-то телепорт, у вас были пушки, вы их всегда тратите до телепорта. Но отбирает ли телепорт пушки? Всякие вот такие моменты, то есть вариативность какая-то, и эту, эту штуку надо всегда проверять То есть ты вот У тебя, допустим, там 5 гранат Ты зашел в телепорт У тебя осталось 5 гранат Все, значит ты можешь, допустим, дальше Уже как-то изменять свой роут Под это дело Где-то вот, например, как здесь Одну засейвить То есть здесь вот этот э, Суть в том Допустим, мы сейвим гранату И не берем следующую гранату Мы сейвим кучу времени Несмотря на то, что до телепорта мы чуть-чуть медленнее, чем могли бы быть. Потому что э -э взять, допустим, в конце, там взять на ракете гранату, потом прыгнуть вниз, и ее кинуть и так далее, это гораздо больше времени, чем мы летим до телепорта. Учитывая, что можно сделать хороший вообще там гринет джамп и залететь наверх, типа там на 800-900 тупсов, например, то это, как бы, это того стоит. Если кто-то так сделает, мое уважение просто сразу, это сразу инста ну, оригинальность, если, конечно, никто больше не сделает. Войсд Весел 1.24 Я не знаю, может, я говорю, конечно, какие-то очевидные вещи и считаю, что вы все дурочки вот этого не понимаете, но я Искренне хочу, просто чтобы вы понимали эти вещи. Возможно, вы об этом даже не думали, как бы. потому что такие моменты иногда сложно заметить, что у тебя не отбирают гранаты. Ты же там всегда две тратишь, как бы. Но то, что можно потратить одну, ты не подумаешь, потому что, в принципе, все скрыт, там же есть гранатами типа все устраиваю. Но пока все неплохо у войск Эсела. Так. вперед больше гранат потому что он знает что ему здесь надо где e. Потому что по-другому не получается. Так, через работу тоже не проходит. Непонятно почему. Может быть нарочно реально скипали. Другого варианта я, в принципе не вижу. Ну и финиш. Чешется неба. Финиш без гранаты. Радиокала. 122. Беларусь. Бел 4-5 Опять же, без кнопки Я не знаю, радио Кайли стоит посещать онлайн В таких случаях, потому что э, как бы Никто не требует от вас Как от э, Так сказать Средних игроков Никто не требует от вас находить Роуты В принципе, это, конечно, неплохо Но иногда также полезно Посмотреть за другими дядями, которые играют в Ту же самую карту Так, Кала Кала, давай, я очень хочу дать приз оригинальность. Очень хочу дать. Близко, да, было. Я почти уже, вот я даже прямо руки на стол. Эх. Красиво, красиво. Ну, у Калы все чистенько, все красивенько. Будет через VQ3, да, исходя из скорости, который, с которой он шел. В принципе, ВК 3 дорожка был единственный вариант. И здесь тоже VQ3 дорожка. Ну, я думал, что будет очень много <coughs> будет очень много всяких рандомных обувь ловиться и так далее. Но пока что удивление ничего такого нет. Потому что вы, наверное, все варианты. Ну, посмотрим еще, в принципе, много. Редаксид 1.18 из Австралии. <плёг> Хорошие чистенькие ракеты. Хороший боец. А, да, надо было сразу на второй под залетать, конечно. Так, оба не словил, слава богу. Так, тележампы не знаю, не слышал, по идее, да? Либо просто тяжеловато пока все в одном, так сказать, это Все вместе делать. Так, через рампу. Первая, первая демочка через рампу. ГБ, ооо. Ну, не очень хорошие углы с плазмы, потому что можно, в принципе, набирать скорость и высоту одновременно. Но, возможно, так потерялся, потерялся. Ничего страшного, хорошо идешь, хорошо идешь, не волнуйся, все в порядке. Дядя люди рядом, дядя Буди смотрит. Так, будет ли через рампу? Да, будет через рампу. Все хорошо, и здесь это будет все отлично. И без гранаты. Блин, ну слушайте, очень даже чистенько, очень даже неплохо пройдено. Очень даже мне понравилось. Синтекс 1.17. Имя пить хочу, ребят, вообще ужас. Так, начинается движуха. Синтекс наводит движуху сразу, мгновенно. В принципе, вот этот раппенджам, он тоже лишний. Потому что, ну как я показывал, там можно просто с прыжка долететь. Это тоже все надо тестировать, это все надо тренировать и так далее. Так, а там кнопка. Ну, все хорошо, но не все хорошо, Синтекс, потому что там есть рампа, которую вы пропускаете просто. Наверное, для того, чтобы случайно сделать рановную опыт и испалить демку, я могу это понять, в принципе, но это того не стоит. Лучше переиграть демку, как по мне, чем жертвовать таким, таким огромным количеством времени. Так, через ВК3 дорожку. И здесь через рампу. финиш так я хочу ребят кое-что проверить слава богу я было подумал а вдруг здесь кнопка тогда можно при выходе сразу я не знаю при выходе и туда сразу и сдавал джампом туда сразу и на стрей сразу но это было бы прямо это конечно это не очень логично от маппера было бы но в целом это был бы неплохой косяк Да, я думаю, давно бы уже нашли, но я просто Вдруг Вдруг никто не смотрел Это было бы чудо просто Так, Мадара Это у нас Эдик Аниме бой Давай, Эдик, покажи Ну, нормальные ракеты Хорошие ракеты Опять же, лишний рапиджан, который тратит только ваше время. Плохой заворот с ракеты. Хороший стрейф без рампы. Все хорошо, все чистенько. Ага, чуть-чуть промахнулся. Так, здесь у нас триггер, который делает гранат. А, здесь граната держит. Возможно, каким-то образом можно вытащить... Можно сделать так, чтобы было две гранаты. Так, через рампу. Но ну, в этом случае уже в телепорт, конечно, быстрее. ну и финиш 1.15. ну нормально нормально чистенько 114 хэппи хэппи нормально радует хэппи радует так я уж думал сейчас роут этот сделаю так так прямо намеренно так идет так через рампу вот много скорости гб все отлично тысячи лупсов здесь все в порядке говоря языками языка, языком классиков так сказать не 1000 лупсов а 980 километров да? тоже был в принципе лишний рапиджан здесь э, как бы все нормально о, единственное, вот этот вот косячок, да, неприятный. Но бывает. Ну, тут стрейф, ребята, под 2008 год. Никто стрейфить толком не умел, кроме Веспа. Я сомневаюсь, что и Весп как бы умел своими руками что-то делать. Но... Нужно понимать, что вы играете старую карту. Соответственно, стрейф-спейсинги будут под старые предел, так сказать. Хотя не знаю, не знаю, может быть в восьмом там просто настрейфливали, ужас, как. Но там даже если стрейфить чуть-чуть лучше, чем средняя, там уже перелетаешь. Я не знаю, зачем Ник так сделал, это крайне неудобно, это тебя тормозит. Это вообще обрезает какую-либо вариативность в роутах там на стрейфе. То есть где-то я пытался там и минус джампы, может какие-то придумать еще что-то. Даже вот этот э, вылет 2Х э, из телепорта, да? Ну, ВИС, наверное, сделал, учитывая, что он идеально стрейфит. Но, блин, человеку я не знаю. Но я, честно, сидел минут 10, наверное, 5-10 минут. Я делал только этот даблджамп с телепорта, и я не смог. Было пару раз, что как будто бы близко, но, скорее всего, даже не близко. Кошуков, минуты 10. Ну, давайте посмотрим модельку. За кошечку играет кошаков как ни странно, да? Ну, еще здесь, конечно же Кривые клипы везде Точнее, они не кривые, клип... клипы не хорошие, но они не того вида Они стоят плеер клипами А надо биатлон-клип по уму Особенно на ракете там Ну, возможно, такая была задумка С другой стороны, зачем-то делать плеер клип Если ты хочешь, чтобы там люди получились В общем-то, не совсем понятная карта В целом так, ну у все в порядке. Единственное, вот он здесь окни сделал и потерял, наверное, где-то, я не знаю, ну, 500 точно. Вот он упал и сделал. Вот он еще раз упал. Вот все, все в порядке у Кушакова. В джамп, он падает в воду. Коты ж боятся воды. Доблджамп получился, здесь не получился. Эм, не сошлись, так сказать, звезды Под хороший спейсинг, поэтому пришлось сделать Плохой прыжок, но в целом Минута 10 очень даже ничего Тайм, Гимрок избил 4, Ру-5 Так, хорошие ракеты мы пока видим Опять же, лишний ракет вот мог бы Вот у него скорость хорошая была около вот 2000, он мог бы просто без этого рокиджампа спокойно пройти но в целом ракеты вышли хорошие достаточно медленно залетел на гранату у нас гранаты выбрался достаточно неплохо ну то есть вот как-то качели да у гимрока то быстро то не очень так неплохой ну плохой но скажем так не не бесполезный буст получился потому что скорости он все-таки дал не получился оба, потому что оба выключены А, я вот, кстати, еще не смотрел Может, у кого-то оба даже выключены были Но этот об, он важный Он очень много дает, нельзя играть с выключенными обами Поэтому очень жаль, конечно Ну и стрей вполне себе хороший Все в порядке Без гранаты на финише У меня уже живот бурчит, ребята надо варить пельмени. Так, Ланкалоя минута и восемь. Ну, на ракетах немножко подзацепил вот, там, тут очень поздно первое это выстрелил. Но в целом видно, что ракеты чувствуют, Знает как стрелять. Скорее всего, не очень просто. Уютно ему, может быть, какие-то быстрые движения делать. Так, здесь бустом. Это считаешь, что минус жамп. Здесь у нас через рампу еще буст, еще буст. Хорошо. Так, стрейф. Ну, здесь стрейф, вот даже вот эти пады, они, их можно легко перелететь. Зачем так? Может Ник под себя там пейсил? Еще что-то я не знаю. Ну, хороший стрейф. Ну и, собственно, финиш через гранату. Через гранату, в принципе, в любом случае, быстрее. Даже если ты там лишнюю соточку набираешь, это уже очень даже неплохо. К Nature из Австралии, опять же, минут 06. Вот сразу ракета Так Ну вот опять же, хороший спейсинг Под то, чтобы не делать этот ракетджамп И все равно делают этот ракетджамп Возможно, им так просто Легче, свободнее, уютнее Но Это медленно, чтобы вы знали Я об этом уже сказал Я говорить одно и то же Не люблю, как вы заметили Так, плазма. Это у меня живот гуглит, ребят. Надеюсь, не слышно. Или наоборот, надеюсь, слышно купить мне пельменей. Ну, слишком высокая плазма, не то чтобы в этом была такая необходимость. Но потом последовал ГБ, который, в принципе, тоже не особо дал. Но в целом хорошо. В целом все хорошо, очень быстро выполнено. Все в порядке. А, Вриф, риф В ритхе из USA Все, пошла жара, ребята Под себя себяшечки Вот оно, без Без э, Вот оно, пошло, пошло, пошло Так, ракеты э, Медленные Все, теперь мы оцениваем по Прямо по жесткому, да? Ракеты медленные были Я уже думал, сейчас через 2-3 пойдет Немножко зафейлил даблджамп Но это, по идее, рестарт Но, видимо Решил, что и так сойдет Хорошие гранаты, хороший буст Точнее, буст не очень Мы жестко теперь оценим Так, пошла срезка Заблджампануть восьмой Слишком высоко подлетел Лучше низко с другим спейсингом Оп, не словил, зато обратно набрал э, Зато набрал скорость оба и финиш без гранаты 58. Все, жестко оцениваем, жестко. Райнfiре 53.8. Опа, вот и один из роутов. Вот, все в порядке. Так, все отлично. Пока что все очень быстро. А, гранаты не, не очень, хороший буст, хороший, много скорости. Вот хороший заворот, очень хорошо. Вот все, все то, что, о чем я говорил. Правда, спейсинг немного неудачный без оба, это не очень. опасный момент, хороший спейсинг под даблджамп все хорошо везде завернул и почти 900 на финише очень очень чистая дамочка и вот как вы думаете где тут вот вот тут есть думаете разница вот в этих демках? но она будет в 52 секунды на ракете будет скорее всего разница но не очень значительная в целом так темп 536. Так, хорошие гранаты. Хорошие ракеты, тоже без э, вот этого самого. Что я хотел сказать? Хорошая граната. И здесь. но ну здесь немного медленно вышло, но в целом неплохо. Так, тоже сразу деблджамп вверх Хороший спейсинг подоб. Сейчас оп. Хорошо, тут еще 250. Так, стрейк пошел. Опасный стрейк, конечно. Нельзя стрейфить максимум. Потому что можешь все перелететь нафиг. Надо об этом всегда помнить. Так, хороший спейсинг под э, стрейк. Но вот, э, кстати, стрейк здесь тоже такой хитрый. Потому что, если ты очень хорошо там делаешь низкий джамп. То потом ты теряешь в итоге на траектории, потому что тебе надо больше заворачивать, это там надо как-то так вот золотую середину найти, и в принципе ее исполнять. 53.5 Дельта, третье место. Дельта у нас, значит, зарулил Это немножко возможно, это немного медленнее. Так вот, собственно, роут, про который я говорил. Граната чуть-чуть медленно вышла, не сразу выстрел, зато здесь нормально вылетел. Это поздний ГБ, в принципе, хотел сказать, не критично, но на самом деле критично, ребят, поздний ГБ, это не очень много здесь скорости, еще поднабрал 1500. Ну и страйф. на страйке никаких изменений, я думаю, ни у кого нигде не будет, потому что... В принципе, там можно, наверное, что-то придумать, чего-то учудить Но это, я не знаю, себе дороже, наверное, проще его просто делать И граната, на самом деле, вот через правую сторону он как раз пошел И граната получилась не очень Итак, бас, второе место, 52 и в 8 И всего за 52 секунды у нас Тоже через справа ракета, но мне кажется, это медленно Через 2х а, даже вот так вот он решил Ну вот это, кстати, нормально Так будет быстро, в принципе Но я думаю, что Со скипом 2х будет побыстрее Не очень хороший ГБ Здесь тоже, в принципе, скорости немного Но в целом Все получилось хорошо Попадает под одно, теряет об стену очень много скорости Слишком спейсинг был Неудобный Ну и на стрейфе, вот как я говорил, золотую середину надо себе найти, чтобы хорошо завернуть. И без гранаты даже на финише. Не ну, знаю, без гранаты, скорее всего, медленно. Ну и 52.7. Первое место. Тоже через 2х. Интересно, не скипали. Но вот здесь зато под себя что-то. Да? Ну, 13.9 мы видим, да, чеки. То есть там 13.7 было, и тут 13.9 на 200 быстрее. Бас. Тоже слабенький ГБ, тоже слабенький, слабенькая здесь скорость, но в принципе все нормально. Глобально по скорости все нормально, но слабый элемент. Тоже здесь. Э, на плазме все отлично. Я думаю, что САС выиграл в основном на плазме, потому что Бас потерял очень много после оба ну и здесь на вот, в очень много сохраняет. Но опять же, вот, когда пошире заворачивает, <laughs> непонятно тогда в чем, так сказать, проблема. <laughs> Такая вот, в общем-то, карта, ребят. На этом все. Всем спасибо. Э, всем удачи. Хор хорошего настроения, так сказать. Хорошего вечера. И до встречи на стримах. И всем пока, и спасибо, конечно же, за просмотр. Всем удачи.